Всем привет! Продолжаем прохождение и... Э, э, э, как играть называется? Интернет-кафе-симулятор, да? Сейчас вот заметил, что у нас дырявая крыша, судя по всему, потому что дождь у нас прямо в комнате Это просто ужасно Жена, доброе утро, я работать Так, двери тебе закрою, а то кто тебя знает, друзья, сбежишь Везде дверь закрываем, лифт забираем, чтобы, соответственно, она нас не убежала Учитывая то, что мы ее уже который день морим голодом, она не ест Есть вероятность, что убежит Мы, соответственно, это предотвратим и э, не, не будем ее выпускать. Так, на предыдущей серии мы с вами остановились на том, что мы установили три рабочих места. Так, а что у нас просто продажи, кстати, есть ли? У нас есть стул. У нас есть старая клавиатура. Вот это нужно срочно выкупить. Так, э, компьютер дорогой. Так, стул и старая клавиатура, да, пока что? Забираем стул. Стул забираем сразу. За старой клавиатурой я вернусь чуть попозже. Мы хотели купить освежитель воздуха в предыдущей серии, да? Но пока что, я думаю, подождем. Так, подожди, нищий. Чувак, ваше дело вмешивается денег. Я сделаю тебе одолжение, если ты побьешь его за меня. На футболке мужчин написано «Семья». Он всегда носит белую майку и лысый. Так, нам нужно... и мужчину в белой майке. Так, Бориска у нас тут стоит. Блях ты, смотри, какой брутальный. Ёлы-палы. Понятное дело, от него кто угодно убежит. Я бы сам убежал. Так, открываем смену, так сказать, рабочую. Отлично. Так, 211 долларов у нас есть. Соответственно, давайте-ка, наверное, сбегаем быстренько, заберем, приберемся потом. А то нас, не дай бог, опять отключит кто-нибудь или что-нибудь. И мы потеряем э -э, то, что тут есть. Так, клавиатура. Потому что здесь на, на разборке, так на этом, ну, типа ломбарда же здесь, да? Здесь цены подешевле, Соответственно, мы с вами э -э, вы выгодно трейдимся. Довольно-таки Так, все это оставляю пока здесь Склада у нас с вами нет Че хотел сделать я? Че хотел сделать я? Че хотел сделать? Я не помню, нифига А, да, зайти в браузер Открыть список покупок И удалить отсюда стул и клавиатуру Потому что это у нас есть Итого 688 баксов Самый дорогой у нас стол Потому что дешевле стола у нас, к сожалению, нет Ладно 600 баксов У нас столько денег пока нет Ничего не поделаешь придется, Придется пока что копить так, запросики пришли, подтверждаем. Три часа, ой, хорошо на начали, ребята, хорошо. Слушай, наверное, 320 баксов стоило бы накопить и купить все-таки освежитель воздуха, потому что, во-первых, это автоматически, во-вторых, он кончается. Раз он кончается, это значит, что нам придется снова его покупать. Это все не очень круто, на самом деле, потому что... Это тратить... Давайте сбегаем быстро Тебе на 3 часа взяли, один компьютер свободный Я думаю, мы быстренько сейчас побежимся к ломбарду и посмотрим, сколько чего стоит Сколько мы на битах, во-первых, сэкономили И сколько стоит освежитель 40 баксов бита, ни хрена себе Короче, бодера мы хорошо взяли А, освежитель 15, слушай, немного, но учитывая то, что постоянно вот эти телодвижения И проверять постоянно надо, то есть уровень кислорода, оставшегося в кафешке Короче, надо будет купить освежитель воздуха, соответственно, наша следующая большая покупка с вами будет. Так, у нас пришел еще один клиент, как раз мы вовремя, на полчаса. Слушай, ну полчасовой клиент. Так, а что у нас все побежали? 39. А, так, это платить... Трамп, я не понял, ты же миллионер, блядь. Ты че? ну кабариз, Борис, блядь, да, все. У нас в России так не делается, Трамп. У нас в России придется платить за все делаю. услуги. Ты че? Так, подальше, давайте отопнем его, а то он что-то как-то прям... Так, и заберем отсюда швабу, вот сюда положим, все. Так, эти пройдут, все будет хорошо. Так, здесь все на месте лежит, все отлично, к нам клиент на убежит. Так, э, утвердить 3 часа. 210 у нас есть, да, мы, в принципе, быстрые. Единственные оценки, это прекрасно, чтобы с жизнью э эскимосов. У меня было переехала... Так, понятно. И срочного, пожалуй, даже не компьютер, наверное, а нам придется с вами купить... Нам придется с вами купить... Эм... Да, кондиционер, сам дешевый 500 баксов Охренеть Ну а что делать? Добавляем кондиционер И тогда пока убираем, пожалуй, наш набор Потому что выбора нет Короче, сначала житель воздуха покупаем Потом покупаем кондиционер А то народу нет Так, что у нас пачка? 128 очков Так, кто-то прибежал еще, подожди Сейчас надо будет очки распределить Так во-первых, что по способностям? Плюс одно, давайте энергию, наверное, прибавим Да, давайте энергию прибавим И по кафе Благодаря вашему жесткому внешнему виду сокращается количество клиентов, убегающих без оплаты Берем Возникает... Э, так, вас знают из-за вашей длинной истории И воры нет. Слушай, вообще ни разу воры к нам не заходили Так что воров, наверное, пока Не страшно Так, по кафе это увеличивает вероятность того, что в ваше кафе придет больше клиентов. Блин. Так, сейчас, подожди. Давайте сначала с клиентами. Клиент всегда прав. Соответственно, сначала с ним разобраться. 260 баксов. Так, осталось тем немного. Мы как раз купим себе уже эту приколку Так, для этого нам нужно пройти через чаевые. Ну, а что делать? Давай. Потому что там клиенты нужны. У нас очень медленно клиенты приходят. Это у нас большая проблема. Мы будем ее решать в первую очередь. Безграничный, Отлично, отлично. Так, все. Все три компа у нас заняты. Ага, уже нет. Два бакса. Что-то не понравилось. Ну, наверное, холодно или еще что-нибудь. Вот потом напишешь, швабра длинная. Ну, у меня в руках. Я сейчас не про клиента говорил. Клиент же всегда прав, что с ним нельзя так общаться. Так, где-то еще след? Вот он, в истории. Оставили мои клиенты для меня. Так. А что у нас? Ага, еще. 15 баксов. Ну, мелочь, но в любом случае. При... А, у нас очень холодно. У нас очень холодно. А что у нас по. Так, а что у нас Alright. по спрею? Спрей почти кончился. Все, не будем пока больше его трогать. Что у нас по бабкам? 305 баксов. Так, ну сейчас этот мужик нам что-нибудь принесет. Спрей можно будет продать сейчас. Сейчас спрей можно будет Ни хрена он нам не принесет О, единорог желтый пришел Сейчас он нам, короче, бабок намутит Давай, давай, давай Сейчас мало, конечно Ну ладно, 7. 13 баксов осталось Нет, слушай А <свистит> тебе что -нибудь? не нравится? А что случилось? Что они все бегут? Так, нет игр, да? Дерьмовое кафе Но нет игр, в котором может... С играми Слушай, я только с кондиционером пытаюсь вопрос решить Кстати, давайте сканировать на вирус на всякий случай Фиг знает, что там сейчас У нас есть так, уже намусрили. О, слушай, как сложно работать в интернет-кафе-то, оказывается. О, уже клиент прибежал. Так, нет, давай сначала клиента утвердим. И еще одного клиента утвердим. Так, есть. Да что вы, че? Спокойно, спокойно. Деньги, походу, пошли. Ребятам понравилось. Отлично. Так, ой, вообще отвратительно грязно у нас в своем кафешке. Так, давай, давай, давай. Все, оплатил. Красава, убегай отсюда. Я тут в кафе порядок приведу. Сейчас все будет хорошо. Так, он вот, кого-то дернул. А, нет, смотри, оплачивать пишу. Так, чистенько, все отлично. 14 баксов, слушай, нам хватает. Да, нам хватает, все отлично. Покупаем освежитель воздуха. А, слышали? Это освежитель воздуха. Ништяк. Так, ну, со освежителем воздуха проблем нет. Так, туалет, компьютер, вирусы. Так, вирус, подожди, на вирусы мы сканируемся уже. Все нормально, ребят. А, вирусы даже уже удаляются. Ребята, все будет хорошо. Так, утвердить три часа. Так, давайте теперь, получается, что? Получается... Во-первых, надо прибраться опять. Охренеть, смотри, грязный. только что убирался. Просто, блин, заказывал освежитель воздуха. А вы уже тут натоптали. Вы что, ребят? Охренеть, посмотри. Вы где лазили ты? Вообще в детстве не говорили, что? Так. Так. Вот у нас житель воздуха у нас стоит. Там не заправлять ничего не надо. Это замечательная новость. Так, а вот эту штуку мы продадим, потому что она нам больше нафиг не нужна. Опа. Так, продать. Поговорить с нищим надо. В смысле? А я же должен был... Спасибо, тетя, чувак дайте сюда. Действительно... Я его не трогал. Нам нужно было отметелить чувака лысого с футболкой семья. Слушай, походу это мой охранник этого отметелил, да? У меня, походу, охранник отметелил чувака, который не заплатил. Охренеть! А это... И это всчитывается. Вот это я понимаю. Вот это прикольно. Так, 1,7. Дал синий экран. Что у нас по вирусам? Вирусы удаляются. Сейчас скоро все будет отлично. Нам, кстати, эти вирусные программы может проще купить. В принципе, деньги у нас есть в сутки. Там сколько мы получается? еще раз? За 5 суток 50 долларов? Да, конечно, там однозначно лучше эту программу купить. Сейчас мы купим кондиционер. В принципе, тоже осталось не так уж и много. А то у меня там в основном вирусы охлаждены. Что у нас получается mm -hmm. по недовольные, в первую очередь, что мы можем решить? Это... У них там охлаждение, они там все мерзнут очень сильно. И вирусами захламлен компьютер, да? Ну, соответственно, в первую очередь эти проблемы надо решить, чтобы у нас оценочки повысились. А то они усидеть никак не могут. Жизнью у скемозов. Так, ну, игры, понятное дело, по играм это очень дорого. Может, одну игру им, конечно, в принципе, можно будет купить, они а как-то это. Перестанут закалевать меня. Сейчас проверим. Так, клиентик новый прибежал, пожалуйста. Безграничный. Блин, люблю таких клиентов, особенно если не до конца досиживают. А этого что-то не хочет. Или это другой клиент? Ну, подожди. Два бакса только пришел, уже убегает. Кстати говоря, с такой статистикой мы с вами целый день досидели. Бебе, бебе, бебе, бебей Это что вот за язык? кто не знает. Так, так, так, так, подожди, прибираться времени, нет. Утвердить: забрать деньги. 394, так, еще 100 баксов нам надо 100 баксов, 100 баксов Как-то намутить с вами Так, вот след Вот след и где-то, а вот еще uh -huh. Ага, так, там девчонка какая-то прибежала еще на 2 часа, отлично Так, у нас кафе в час закрывается, получается То есть мы ждем до часу всех, кто отсюда сейчас выметается, отсюда потом они И все Так, компьютер, почему, какими вирусами, подожди Еще раз давай сканировать Ни хрена себе, мы только сканировали, смотри. А, нет, смотри, к нам еще один пришел. Так время, алло, вы че? Вы куда? Пришел и ушел. А, нет, не тот. Так, 26 баксов первый есть. Ой, что-то меняет. Второй. А, пришел и ушел. И третий сейчас досидит, и все. И мы закрываемся, вами бежим спать. Надо восстанавливать статистику. Наши статы. Блин, 1.6. Вирусы. А так, 449. Все, ладно. На сегодня хватит. Ты отработал. Так, Борис, ты тут останешься? Ну, смотри, как как знаешь. А куда я бегу? -то? А где А, я не там бежал. Вообще, кстати, здесь ближе. Я не знаю, почему я так постоянно вокруг бегаю. Так, давай быстрее, быстрее, быстрее спать, Бориска. Быстрее... Так, покупаем кондиционер. Первый, да, получается у нас с вами план. Второе, что мы должны были, будем сделать? Антивирусную программу сразу же покупаем следом. И купим пока одну игру, а потом займемся еще одним компьютерным местом, потому что кровь из носу, нам это очень надо. Так, отлично сохранилось. Привет, жена, я на работу. Зарабатывать тебе, так сказать, на еду. Потерпи еще недельку. И сколько там без еды можно прожить? Недель-то можно, наверное, да? Напишите в комментариях, если кто знает. Сколько там без еды можно прожить? Так. Полетели, полетели, полетели мы с вами. А что у него, кстати, вообще здесь есть? Старая клавиатура, старый монитор имеется... Даже две старых клавиатуру и старый комп. Слушай, вообще на то можно по дешевке взять. Ну ладно, посмотрим, посмотрим. Посмотрим. Может мы игрой понемножко -по -по по побрезгуем, да? В, в угоду того, чтобы нам купить более... Более, более, так сказать... Нов новое местечко, новое местечко. Все, как раз мы вовремя. 9 часов, мы уже работаем. Моя задница замерзла. Сейчас твоя задница отогреется, как только нам первые клиенты придут. Мы сразу же приобретем... Так, отлично. Ага, подожди. Так, это что? Это письма, да? Да, одна из ваших служб не заразила Это все понятно. Это не плательщики. Это у нас новое... Какое? -то? Электросети, счет за электричество. 30 баксов. Блин, И того нам опять почти 100 баксов надо будет. Ну, ладно, ничего страшного. За электричество тоже надо платить, а то выключат нахрен. Так, 499 баксов. 499 сраных долларов. Что там осталось? Получается нам 81... Ну, 80 долларов, короче. 80 долларов. Это буквально несколько клиентов. Так, а что у нас по очкам? 83 очка, пожалуйста. Так, это увеличивает вероятность того, что у вас больше клиентов. Отлично. Клиентов приветствуют приятными разговорами и могут просить дополнительное время. Вот это тоже хорошо. По способностям энергию прокачаем на максимум. Дальше бессонность будем качать. Да, чтобы, соответственно, нам спокойно переживать целый день Без каких-либо проблем Слушай, вот голод у нас есть э, Голод как бы не влияет, да, я так понимаю Что-то голод, ну нет его и нет Голодный я бегаю и все, как бы ни, Никаких проблем Никто особо и не выпендривается Так, ты сегодня будешь платить Трамп, или как? Ты что-то, в прошлый раз тебе вмазали Лицо посинело, да, походу? Ну, Борис-то у меня, да, он мощный тип. Ты смотри, лучше плати на всякий случай Я тебя предупреждаю сразу так, первый получасовой клиент, так сказать, пришел. Который принесет нам, судя по всему, долларов 10, да, максимум? Так, второй получасовой, ага, еще ага. один пришел, еще 10 плюс долларов. Ебать, это что произошло, нахуй? А, это ебаный террорист. Твою мать, ебаный террорист, блядь. Говно на палочке, блядь. Твою мать! Ой, блядь. Ну и урод. Короче, это, ребят, террористы. Поздравляю вас. Мы первый раз встретили террориста у нас в кафешке. Это такой засранец, который, блядь, залетает с двух ног, нахуй. В кафе к тебе. И просто взрывает его к чертовой матери, блядь. Так, это не отсюда. Не хочу просто. Ага, это отсюда. Нет, стоп. Слишком. Вот так лучше будет. Ага. Так, это не отсюда. Да, черт с ним, ладно, перевернем тогда. По последнему это можно понять. Ага, мышка. Мышка тоже не отсюда, да хер с ним все потом перевернем. Нам надо как-то быстрее способность восстанавливать так так В сторонку пока В сторонку отлично отлично отлично что у нас там еще монитор пожалуйста. Давай, давай, давай, давай. Слушай, целый день нас марку из одного террориста. Короче, охрану нам тоже надо будет покупать. Иначе вот это вот все будет бесконечно. Постоянно повторяю. Ой, левитируешь ли, мышка? Бывает. Клавиатурку дай. Ага. Так, и восстанавливаем ручником третье место. Пусть будет здесь. Пусть будет здесь. В принципе, мне наверное, даже так удобнее будет. А, ну здесь и было, да? Здесь же стояло. Все окей. Тогда тем более. Ой, сколько энергии я сейчас трачу. Угу. А что у меня... А, клавиатура. Да, у меня же закуплены были. Так, все. Ага, отлично. Все, наконец-то начали работать. Полдня, про... полдня восстановили кафе. Ой, какой там кондиционер? Ну целый день на смарку, все, убегает. Ну и черт с тобой, беги ради бога, жалко что ли? Надо прибраться еще будет сейчас. Так, еще еще и не оплатил, смотри, опять что ли Трамп был, да? Пиздец, эти Трампы, у нас очень грязно, у нас еще и грязно. Так, быстро, быстро приводим в порядок кафешку нашу с вами. Так, вот еще один след. Так, компьютер загорелся. Кушем, кушем, кушем, кушем, тушим, тушим. тушим, тушим, тушим, тушим. Так, отлично. О, какие старые кампы покупаем. Боже мой, боже мой. Ну, на новые деньги пока нет. Приходится, так сказать. Приходится. Приходится вот из ситуации выходить таким способом. Так. А -а -а. 29 долларов. Плюс 3 доллара Борис заработал. Так, и кафе, который здесь открывает Так, можно играть Нет, игр, короче, компьютеры заряжены вирусами Опять, боже мой, давай антивирусную программу запускать Пускай ищет вирусы Осталось 40 долларов Ребят, давайте 40 долларов За эту смену хотя бы сделаем Да, я губу-то раскатил Хотел еще оттуда много чего закупить Старый монитор, старый этот Что-то там лежал еще Системный блок старый хотел взять. Что тебе не понравилось? Так, у нас нет игр. Отзыв будет еще плюс один. Нет, он даже отзывы не оставил. Есть! Пошел домой подписывать. Ну, с туалетом мы пока вопрос решить в любом случае не сможем. Так, ага, полчаса. Мало. Ладно. Да, нам, нам охранник-то надо будет брать против таких террористов. Это же вообще кошмар. Ой, смотри, сколько народу так нам повалило сразу. Ждем запросиков. Раз. Два. Понятно. Понятно. Так, с вами все ясно. Так, надо прибраться. Там что-то опять. Какой-то кошмар. Наступил уже. Ну вот, девчонка не парится, ей все нравится. Вот, видите, пример, смотри, сидит. Не, не гундит, все нормально. Ее все устраивает. А эти-то, ой, такие, блядь. Посмотри на них. Где еще мусор? Не же мусор. Вот что, да, вот. Угу. Ой, ну ладно, ничего страшного. Так, время еще есть. У нас еще получается 5 э -э -э -э часов. 5 часов, чтобы заработать денег. Чтобы заработать 29 долларов У нас есть с вами 5 часов Оценка очень сильно падает Отвратительно, отвратительно Так, вирусы удаляются, хорошо Так, нам пришел еще клиент, да? Ага. На 3 часа Только главное не вставай Главное сиди и занимайся там Работай чем-то Что там тебе надо было от компьютера Полчаса. Ну, слабенько, ну да ладно. 20 баксов нам надо, в принципе. 20 баксов. Сколько у нас уже? 54 бакса на 5 баксов. Все, все, ребят. У нас, во-первых, уже хватает на кондер. И еще и хватит на антивирусник как раз. Все, замечательно. Так, 13 сейчас он нам сдаст. В кассу. Отлично. Слушай, ну мини минимальный пакет того, что мы хотели сделать, мы сделали, но это, конечно, не предел мечтаний. Ладно, ничего не поделаешь. А, так три часа сидит, так, слушай, вообще замечательно. О, так нифига себе три часа, это 80 баксов он сейчас сидит у меня. Почти. Без одного бакса. Вот это да! Слушай, так это вообще хорошо. О, и пошла, смотри. Борис, надо с нее убить деньги. Отлично. Так, все заказываем раз нам теперь сейчас приедет кондиционер далее давай сразу антивирусник купим чтобы больше вирусами не заниматься самостоятельно все одни единички пошли вообще отвратительные отзывы так отлично у нас осталось рабочих три 3... 4 часа 4 рабочих часа ничего нормально отлично так, кстати говоря, есть, по-моему, пожарная... Детектор пожара. Да, 400 баксов стоит, слушай. Ну, пока не знаю. Мы, 4... мы что-то так долго на кондер копили. Нет, слушай, давай-ка мы сначала, наверное, наймем все таки э, этого. Он может защитить ваш магазин от всевозможных атак. Не интервьюзуйте своих врагов. Свой... Да, очень быстрой реакции. Нам нужно охранника докупить. То есть Бориска у нас, Бориска, он, соответственно... Бьет не а, да, да. и воров О, 70 ни хрена себе 121, слушай, можно купить игру А можно А можно дождаться и все-таки э, Этого Охранника нанять потом Давай, наверное, мы лучше с охранником вопрос решим Потому что вот это все восстанавливать Это, во-первых, целый день Просто целый день угробишь По три часа, вообще хорошие клиенты так, оценочка 3, рада. поехать, компьютер. Сжим. Так, вирусом сейчас-то все не будет. <связано> так, доставочка пришла, кондиционер. Очень хорошо, давайте сразу поставим. Отлично, ставить где будем? Так, тут у нас больно много... Давайте сюда, где-то по центру, да? Плюс-минус сюда получается. Ага. Нажим... Так, Нажмите, чтобы протрегулировать. Поставим авто. Все, температурка пойдет. Сейчас проверим как раз нашим приборчиком, что у нас с температурой. 25 О, все, отлично, оптимальная температура Так, прибираемся У нас опять очень грязно Так, значит, кондиционер есть, теперь всем тепло Температура всегда здесь наиоптимальнейшая, правильно? Правильно Так, где еще грязь? Куда еще грязь? Соб... А, во Блин, на таком полу вообще грязи не видно практически так, ну, пока что да, не получилось Нас еще одно рабочее место организовать, к сожалению Или стоит докупить наверное? Слушай, подожди, наверное, время, да? Наверное, стоит посмотреть Во-первых, у меня 120 баксов Сколько там стоит системный блок хотя бы, Потому что, по сути, это один из самых Так, меня обыскивают О, смотри, смотри Трамп-то готовится, походу, с Борисом драться будет у нас Борисом два раза навалял Безответно 116. Отлично, забираем. И что мы здесь еще хотели забрать? Монитор. А монитор сколько стоит? 120. 76 мы получили. Хорошо. Так, значит у нас еще немножко не хватает. Ладно, дождем. Так, а что он нам предлагает? Так, привет, друг, слышал, постоянно отключается электричество. Эти ублюдки, наверное, закрыли электричество, чтобы брать десятки. Если вы дадите мне 2 лов я подкуплю этих банков и они больше не отключатся. Хорошо! Проблема отключения электричества у нас имеется с вами. Соответственно, мы будем ее тоже... А, блядь, вот, сука, смотри, только сказал ведь. 79 баксов. Отлично. Так, погнали тогда, соответственно... У нас хватает денег, да, получить? Да, 220 баксов. Мы монитор сразу покупаем. И нам останется купить там только стол. Сейчас вернемся, посмотрим. Наверное, только стол, да, останется купить. И... По-моему, мышку. Нет, у тебя мышки-то старые. мышки тебя старые нет. Сейчас по сходим посмотрим. Наверное, да, стол и мышку. Мазончик какой такой у них это. Бляха, да дайте пройти-то уче. Так, и э -э, все. Да, да, да, да. Осталось купить только мышку и стол. Так, в принципе, ночь на дворе, да? Мы, наверное, погнали спать. Пойдем с вами спать, отработаем еще один денек Тем более у нас сейчас вырубит вот-вот уже. Энергии хватает на целый день. Это вообще отличная новость. Пока у нас не хватает только показателя сонливость. Ну, то есть плюс-минус, да? До часу нам хватило его. Но чуть на побольше уже не хватает. Сейчас восстановим силы. Так, отлично. Сразу смотрим. По кафе. Привет, э перед разговорами могут попросить дополнительное время. Качаем. Все, пока больше не хватает. По физически нам уже не надо, в принципе, да? Наверное, мы потом как-то это, когда возможность будет. Оч так, очко умение на бессонницу. Тратим. Все, погнали. Привет, жена, я работать. Скоро у тебя будет еда. Потерпи еще немножко. Мы, в принципе, вообще хорошо с вами начали. У нас, в принципе, мало денег. Из-за того, что у нас очень мало... Мест, э, ну, компьютеров Компьютеров очень-очень мало И нам в идеале бы нужно Нужно-нужно-нужно-нужно Заработать на компы Так, нам нужна мышка Есть ли мышка у тебя старая? Нет, старой мышки нет Есть клавиатуры И все Короче, нет, все остается прежним Нам осталось мышку купить И купить стол Стол дорогой Очень дорогой Ну, выбора у нас нет Нет Выбора нет, придется, так сказать, копить. Так, открываем кафешку. Что у нас по отзывам? Последний был 5. До этого дерьмо место, я написал, написал что и туалет. Ну, блин, туалет, пока как-то придется без него обходиться. Так, у нас есть 100 долларов, 100 долларов. Значит так, первым делом мы все-таки купим защитника, чтобы у нас больше не взрывали к чертовой матери. Потому что это вообще не круто. Затем мы покупаем еще одно место и начинаем потихонечку, наверное, скупать с вами игрушки. Да. И вообще бы вот детектор пожара. Короче, купим, наверное, пару игр и займемся детектором пожара. Вот такой вот будет пока у нас с вами план. Защитник, потом купаем еще одно компьютерное место. Купаем пару игр. Как говорится, с добрым утром, блядь. Твою мать. Приперся, блядь, с утра пораньше ведь, сука, не спится ему ведь. Так. Вот чуть подальше поставим. У нас монитор такой большой, что. Не тот, кстати, монитор, да ладно, черт с ним. Просто чуваку не спится, блядь, с утра пораньше он прибегает и взрывает мне кафе нахуй. А -а -а -а -а -а -а -а так. Раз, стол готов. Давай тут сразу на эту сторону поставим, чтобы там не собирать. Ничего страшного, все придется перевернуть, конечно. Ничего не поделаешь. Пока мы тут э, хлам освобождаем пока что. Пускай это все здесь будет стоять. Так, идея. Кл клавиатура, есть клавиатура. Мышка, мышка, бляха, навел на нее, она и упала. Отлично, второе место есть. Так, тебя повесим сюда же, здесь будем собирать третий стол. Раз, два, три, четыре, пять. А что не встает? Что такое? О, нет, все нормально. То есть. Все. Так, кондиционер. Сюда. Так, принимаем, быстренько принимаем клиентов. Нам срочно нужно восстановить. Работоспособность нашего кафе. Уже грязно. Прилетел, взорвал. Делов натворил. Ты смотри, что натворил-то. Все испачкал мне здесь. Убор теперь на полдня. Так, где еще грязь? Не вижу больше никакой грязи. А она есть. Где не могу понять пока. Вот вижу. Вот она, баночка какая-то. где еще? Где еще? Где еще? Где еще? В упор больше не вижу, где еще. Стоп! Видел, вот он. А, все, чистенько у нас. Так, ребят, давайте сидите до самого последнего. У нас нам, нам срочно нужны деньги на защитника. Если нас каждое утро так будут взрывать, это прям будет очень грустно. Не понравилось, да тебе? Да иди в задницу. И не приходи сюда больше тогда. Игры, игр нет для нее. Ты посмотри на нее. Игры ей не хватает. Так, сорок. Сейчас они баксов по 70 там принесут, да, примерно? Не, ну это, наверное, баксов 60. Нет, придется взять охранника. Так, нам какие-нибудь чеки обоплатить? А, так, подожди. За электричество надо оплатить. Так, 30 баксов за электричество, охренеть. И вот, кстати, да, 200 баксов нам надо дать взятки. Получается, этому... Э... Он там бездумный был, да, вроде? Что такое? Собака тут спит у нас. Убежала. Угу. Полчаса. Можешь сразу выходить, кстати говоря. Так, 60 баксов весь. 140. Еще 160 баксов. Я надеюсь, до этого времени нас не взорвут. И что-то мы как-то вообще не успеваем, по-моему. О, продлил ты, посмотри, хорош. Почти 90, что ли, принесет? А, наверное, 90 и принесет, смотри. Этот-то нам. Не, немножко не хватило, но уже хорошо. Спасибо тебе, дружище. Заходи почаще, ты мне нравишься. Я запомнил. Синий спортивный костюм, белую полоску. Так, хороший отзыв. Слушай, подожди, так это нам вообще-то Трампа моему оставил, да? Еще один хороший отзыв. Так, немножечко... Опять плохой, что ли, был? Нет, нормально. Все. Так, по отзывам есть что у нас? Все, антивирусник работает. Все хорошо. Он, вон он, вид, видали этот сраный ушлюпок стоит тут? 72 доллара осталось, 72 доллара. Так, он нам уже несет, так сказать, 50 долларов. Слушай, он нам как раз и принесет 70. Так, утвердить, отлично. Так, пока стоим ждем, что у нас по параметрам. Умений пока нет. 44, 44 очка умений. Так, что у нас тут? Оставят больше... Чаевые нам пока не супер интересны, но через них нужно будет дойти до клиентов, и, которые попросят дополнительное время. Так что нам в любом случае надо будет качать эту ветку. 62 доллара. Блин, немножко не хватило. Ладно, пока приберемся. У нас вот второй молодой человек имеется, который сейчас сидит. Которую остальную часть денег нам как раз-таки и донесет. Так, что-то не нашел, но ничего страшного. Еще продлил? Боже мой. А, нет, подожди, это не он... Нет, он продлил. Он продлил, да, хорошо. Так, свет у нас работает. Где-то я тут грязь не заметил. Где я не заметил грязь? Вопрос на миллион. Пока не вижу вообще. Опять что ли где-нибудь здесь под... Да. Так, тут кто-то прибежал еще. Очень сильно приспичило кому-то поиграть, видимо. А, игры нет. Не, какие то отчет, наверное, в борде делает. Какие тут игры? Решил их. Отлично. Смотри-ка, четверочку мы заработали. Продлили, хорошо. Коэффициент пока все тот же, к сожалению. Так, 26, все, отлично. Покупаем. Все. Ух можно выдохнуть, нас больше никто сегодня не взорвет. Так, раз нас никто не взорвет. Соответственно, какой у нас был следующий план? Давайте в магазин, во-первых, сразу же завезем остатки оборудования, которые нам нужно докупить. Это получается, что нам надо было докупить мышку? Мышку, да? И надо купить еще один стол. Старенький стол. Все. Сумма 393 бакса. Все, соответственно, компьютер еще один. Ставим, ставим пожарную сигнализацию. Нет, ставим, покупаем две игры и ставим пожарную сигнализацию. Играл один час, но было похоже на три часа, это похоже на мучение. Так, ну потихонечку, вроде хотя бы единички нам перестали ставить. По-моему, да? 393 бакса. Казалось бы не так много, да? Но заработать будет непросто. Так, у нас с вами осталось 4-5 часов рабочего времени. Окей. За 5 часов Сколько там получается? Так, сто долларов только что убегает Борис Мне нужны эти бабки <звы> Хорош Шестьдесят <звы> здесь сейчас будет и там Ну слушай, да не, нормально Пол суммы мы прямо сейчас уже почти наберем Так, 60 баксов уже здесь Если еще придут клиенты, будет просто замечательно Двести баксов в принципе осталось так Если грубо считать Ой, Вот это вот это работа Вот это, ребят работа, конечно Очень трудно, очень-очень трудно Так, к нам еще два клиента завалились Это просто замечательно угу. Еще три часа, отлично 26 долларов, мелочи приятно Осталось, получается, ну, 100, 190 баксов Нормально, ладно 190 долларов мы сейчас наберем Так, двоечки, троечки, двоечки оценки пошли Хорошо, это хорошо. Так, вот, э, горит компьютер. Горит, горит. Скорее, скорее, скорей. Скорее, скорее, скорее, скорее. Есть, потушили. Так, сиг... пожарную сигнализацию хотелось бы поставить как раз для таких моментов. Она же вроде как тушит. Это плюс. Но сейчас ее ставить нельзя, потому что. Нам деньги нужны. Нам в любом случае бабки нужны. Сейчас, подожди, идем. Небольшая, маленькая заминочка произошла. Так, эм, так, подожди, у нас новый клиент. Угу. Полчаса, мало, но... Хоть что-то Так, эти ребята нам деньги несут неплохо Неплохо, смотри, еще 100 баксов у нас уже есть В принципе Вот она бы если продлила, было бы неплохо Так, отлично, походу она и продлевает Так Прямо микрофон ведь Это лариса Ага Так, что у нас дальше Нет, хорошо они не принесут Они вообще замечательно нам принесут денег Очень хорошо угу. Почти под 80 долларов каждый принесет Это значит, что... Ой, слушай, все, нам хватает Нам хватает как минимум на второй компьютер Так, сканирование у нас идет Все нормально Отлично 367 И сейчас третий нам как раз денег Слушай, а время-то сколько уже, кошмар давай досиживай свое время мы как раз сейчас заказываем этот набор отлично так оплачиваем и погнали спать погнали спать потому что потому что надо спать а, отпустите пропустите меня все хорошо. Товарищ полицейский, спать пора, спать, товарищ полицейский. Все, у меня ничего нет, запрещенного нет. Я не наркоман, не ни травокур, никто. Почему я опять здесь пробегаю? Ну, не важно, ладно. Так, в принципе, слушай, стат нам хватает, все. Отлично, очень хорошо мы прокачали статы. Теперь у э, нас вырубать, по крайней мере, не будет. Так, мы, короче, вообще полностью защищены. По сути, у нас, в принципе, все автономно сейчас, да? Получается, у нас охранники есть. Первый и второй от всех видов, э, так сказать, преступных. Вещей, которые у нас могут произойти Автоматически этот пшикалка у нас имеется Соответственно, антипожарную штучку мы купим попозже Пока что на нее денег нет Так, все, в принципе, сохранились, выспались Новый день, соответственно, вы увидите уже в следующей серии Вот, я с вами прощаюсь Спасибо, что смотрели Если понравилось, подписывайтесь на канал Прожимайте колокольчик, ставьте лайки Подписывайтесь на группу ВКонтакте, Телеграме А я желаю вам здоровья, любви и удачи Пока